Друзья, я вас приветствую! Сегодня я буду делать снова эксперименты, но на этот раз с anti Core объясню почему снова, потому что в одном из предыдущих видео я делал такие же упражнения с MongoDB. Я проверял производительность на вставку в том числе и на выборку агрегирующих запросов и запросы простых типа Count. И в общем-то <стать> статья получила Продолжение и я после того, как закончилось видео, сделал еще индексы. Но стоит, рекомендую посмотреть окончательные результаты предыдущего тестирования. И вот сегодня практически то же самое, или может быть даже чуть больше. Хочу сделать уже с Entity Framework. Ну, напоминаю, что Entity Framework это ORM. То есть, грубо говоря, это такая некая прокладка между базой данных и бэкэндом. Ну, то есть реальными классами. И э, э, я буду использовать именно его. А базу данных возьму MS то есть Microsoft SQL Server, Express Edition Которую буду записывать те же самые объекты в том же самом количестве И гонять буду те же самыми тестами на K6, которые были написаны для MongoDB И в общем, на... забегая вперед скажу, что результаты меня, мягко говоря, удивили вот. И э, давайте посмотрим Перед тем как начать, я вам рекомендую подписаться на канал, поставить лайки, пишите комментарии ну в общем не будем тратить на это время, переключаемся и поехали. Перед тем, как переключиться в проект, хочу показать статью, на основании которой мы будем делать уже все то же самое, но с антики в смысле MSU-скейлем. Здесь мы делали сначала 100 записей в базе, потом 1000, потом 100 тысяч, 7 тысяч. И после того, как у меня там свалилась собственно говоря, выборка в MongoDB, когда по одному аккаунту делали, я добавил индексы по рекомендации. Э, знающих людей и в общем э, все заработало но собственно суть сводилась к тому что в 13 тысяч записей э, агрегейшн э, запрос немножко опоздал и далее чем больше я записи добавлял тем больше становилась разница но оказалось что нужно в общем-то и агрегации в MongoDB оптимизировать чтобы это было более-менее адекватно в общем я сделал запросы сравнялись в общем и то и то работало но для сравнения допустим посмотрим вот если говорить про здесь то вот агрегации работали где-то здесь вот 18 секунд на 50 миллионов записей и э, максимальное количество реквестов было 75 если говорить про собственно говоря, непосредственно монга то есть запрос его по каунту когда ну, посмотрите видео будет понятно о чем я говорю да, то здесь получилось что средний уже был 11 миллисекунд и 105 то есть гораздо быстрее запрашивать по одному чем допустим с агрегациями но нужно понимать что монга DB это объектный, ой объектный говорю документо база данных и соответственно агрегации на самом деле ей достаточно, ну для нее это как бы, ну не есть гуд, да, то есть она не для этого делась. В отличие, вот допустим, реляционной база данных и в общем-то именно на основании этого интересующего мне запроса вот будем делать э, видео уже про э, такие же штуки, такие же запросы, но для реляции. Переключаемся в проект. Итак, друзья, я Создал абсолютно чистый проект из шаблона, давайте его запустим, проверим, что он запускается, да, вот в вот все генерится, это все а в памяти работает, я хочу это сохранить базу данных, а потом накидать с этих самых данных, и потом эти самые-самые -сам... данные, короче, запросить, проверить, как это будет выборка происходить. Ну, для начала я открою и добавлю сюда некоторое количество пакетов. Ну, вот я добавил в Antifamwork -код. Для того, чтобы не появился как раз э, сам этот Core Я добавил дизайн, чтобы можно применять миграции И SQL Server, куда это, этот Entity Framework Core будет складывать свои собственно говоря, данные С этим все, давайте ее закроем Теперь мне нужно создать э, собственно говоря, сам этот Application Backend ну, Давайте я создам в папке DataBase э, ну, Пока вот так вот CSS по образу и подобию но вот так вот он выглядит. Такое, здесь есть ведекаст, здесь есть свойства. И теперь я сейчас переименую этот файл, чтобы он красиво назывался. Теперь мне нужно этот самый vdcast, forecast нужно немножко про, собственно говоря, проконфигурировать, да, чтобы у меня в памяти не скидывался тут envarchar max. А мне нужно показать, что неполная конфигурация. Я, кстати, добавил сюда идентификатор, потому что Entity Framework нужен идентификатор. Давайте в базе создам модул. Configuration Вот и сюда добавлю файл ну, Пусть пока он тоже называется Вот так вот, вот так этот файл выглядит Наследника вот этого класса Здесь я добавил ID как ключ Добавил... Ну, хотя умеет, понимаете И добавлять специально эту опцию не нужно Добавил summary не больше 10 Ну, в общем, в порядке их Ну, чтобы все было в порядке да. И теперь мне нужно переименовать вот этот класс а, в правильный, так что-то тут у меня поломалось вот таким вот образом, так это мне не нужно а вот, сохраняем и теперь мне нужно как раз эту конфигурацию подключить, и это я сделаю вот здесь а вот так это примерно выглядит то есть я подключил db контекст кстати напоминаю, что есть еще db контекст pool который на самом деле ускоряет а, ну ладно, не будем про него прочитать про него это нужная штука я подключил, что у меня в конфигурации берется name of application context. Осталось добавить Упс, это будет выглядеть вот таким вот образом Я подключил application context к своему SQL Server В общем-то тут ничего не поменялось Теперь я могу, собственно говоря, создать миграцию Для этого мне нужно выполнить команду для начала нужно собрать проект, да, он собирается, теперь он где-то здесь, консоль, dot, дальше у нас EF, Migrations, add, initial пусть называется, и я хочу выложить его в папку database, slash, /migrations. migrations, нажать Enter. Проект собрался, у меня появились миграции. Давайте я посмотрю. Вот. Ну, в общем-то, все какие-то... А, у меня не подцепились. Ну, тогда <laughs> нужно удалить миграцию. Migrations. Э, По-моему, э, нужно написать remove. Да, миграция удалилась. Я просто создал конфигурацию, но ее не подключил. Давайте подключим application.db.cn.txt. Здесь нужно сказать override uh, on model creating и сказать model creating uh, apply configuration view uh, weather forecast нет, weather forecast model configuration ну вот каким, таким вот образом то есть я явно создаю хотя можно через рефлексию не будем пока этим заниматься в общем чтобы все было понятно теперь я снова вып выполню uh, создание миграции Получилось, проверяем, открываем, да, варча, все отлично. В общем-то, теоретически все готово, давайте выполним эту миграцию, то есть применим ее, database update. Так, успешно применилось, откроем data grid. есть база, есть Миграция, есть э, колонки Так, это что? Что-то не то нажал И в колонках у меня, да, все, миграция применилась, база данных есть, давайте ее наполнять Да что такое? Я не туда нажимаю, фиксней а, Давайте запустим приложение Ну и первым делом добавим 100 А, добавим, еще методы нужны Давайте откроем контроллер И вот эту штуку вот Все-таки удалим И добавим Добавим сюда для начала в конструктор как раз application.db.context Я вот так делаю application.db.context пусть он называется db нет, вот. db.context отлично и я его превращу таким вот образом в правед и теперь есть у меня, считайте, уже метод который называется generateData который, собственно говоря, что он делает? Ну, давайте для начала я все-таки пожирнее сделаю вот таким вот образом. Здесь у меня метод GenerateData. Что в нем происходит? В нем происходит генерирование каких-то данных, в частности Forecast, случайным образом абсолютно. Здесь я порядка ради, ну, в общем-то, отключил авто в смысле ChangeTracker, чтобы он не смотрел за изменениями данных. Просто я буду в бухе, в базу и все. Я отключил LazyLoading, ну и, соответственно, запустил небольшую транзакцию, чтобы можно было... Не знаю, пусть будет привычка просто. Вот здесь я э, все, собственно, добавил те самые и сохранил ту самые данные, да, то есть которые вот здесь вот получены и э, закатал транзакцию теоретически. Э, конечно не нужна, но тем не менее да. и снова вернул обратно настройки напоминаю, что вот это вот можно настроить в одном месте, в конфигурации для всех типов, но ну, можно и в каждом запросе управлять этой штукой дальше я получил сколько их тут у меня всего и потом влогер это запихнул, ну в общем все на самом деле просто верни так же как и было в прошлый раз а, давайте запущу проверим что он работает, закинем 100 записей так, где он? вот он Проверяем, да, generate data, 100, окей, отлично, давайте проверим, что у меня их теперь здесь, тоже 100, ну, так, чисто для примера, select, ну, пусть будет пока звездочка, from, weathercast, давайте здесь напишем count, ну, чтобы посчитать, пусть будет даже ID, да, вот так вот. И в 5 Да, вот они сто записей. Отлично. Ну и э, нам теперь нужны методы, которые, собственно, будут как раз разным способом получать данные. По одному для категории. Ну, давайте их добавлю для начала. Хотя нет, давайте создадим файл, который мы будем выдавать в результате действия этих методов CSCS, Пусть так и называется. Напоминаю, точно такой же файл был ну то есть так, такой же объект был и для mongoDB для того чтобы можно было выводить результаты и я сейчас где-то здесь вот так вот поменяю название чтобы не потерять отлично и нам он в общем-то не нужен теперь в общем можно добавить Метод, который 1 by 1 называется, я в прошлом видео тупил. В общем, что здесь происходит? У меня есть DB-контекст, я беру из таблицы weather-forecast, count, по, сгруппирую по summary, получаю и подставляю ему cancellation токен. И потом результаты создаю statistic item, который только что создали, и айтемы запихиваю в результат и в общем-то все. Второй метод будет делать ну, то же самое, но по-другому. Uh, он называется Aggregated и он получает те же самые результаты при помощи, ну, в данном случае, uh, агрегации да? То есть я группирую по Summary uh, Напоминаю, что я использую As No Tracking, Это для того, чтобы у меня Entity Framework не отслеживал изменения в базе данных ну, Вернее, в сущностях для того, чтобы сохранение в базу данных uh, В общем, не делать и э, делаю projection, так называемый, select статистика э, item, ну и ту лист, в общем-то, с тем же самым э, cancellation токеном. Результаты запихиваю в этот статистик и выдаю наружу. В общем, все то же самое, как обычно. Давайте запустим, проверим, что это работает. Потыкаем и я скопирую где у меня предложение. Из папки к 6 те же самые э, как они называются? Скрипты для того, чтобы гонять эти тесты Ну, в общем, вот так вот примерно это все работает One by one И aggregated Да, все то же самое В общем, система готова принимать запросы Итак, я скопировал те же самые скрипты, которые были для MongoDB, и в общем-то давайте немножко пробежимся по ним. Что здесь есть? Здесь есть файл конфигурации, который будет настраивать этот K6. Как его запустить? Установитесь отдельное видео, посмотрите, найдите на канале, там все подробно Расписано. Единственное, что мне нужно проверить, что URL здесь такой же. 38. Да, я уже поменял. И соответственно, что здесь? У меня есть URL моего сервера, то есть API. У меня есть метод с агрегациями, метод, который без агрегации, то есть one by one. И это экспортирую. В общем, есть у меня тест, который содержит те же самые настройки и для агрегатей. Uh, uh, обратите внимание, да, что они одинаковые. И есть. И кошка пришла есть. <смех> и, и есть, кошка пришла есть. Ладно, не важно, не обращайте внимания, солянка. Вот. И есть такая же конфигурация. То есть я дергаю один тот же метод. И здесь, и здесь, с одними и теми же настройками. Но будем сейчас как раз запускать. Так, нет, больше не нужно. Где-то есть у меня тут консоль. Вот она. Так, LS. Да, мы как раз находимся там, где нужно. Смотрите, у нас сейчас в базе 100 Давайте проверим, что у нас сейчас в базе 100 а, выполнить. Да, 100. Ну, для начала давайте прогоним. Так, это нужно сделать так. К6, run. Ну, давайте one by one, вот таким вот образом я выберу и запущу. Естественно, я буду проматывать, чтобы вы не ждали там по 2,5 минуты. А может быть даже... Ладно, давайте запустим, Разберемся. Ну и вот перед нами первые результаты, давайте я окошко все-таки побольше сделаю таким вот образом, чтобы можно было видеть как раз вот так вот красиво. Я это буду складывать в картинки, и потом в конце, собственно говоря, мы можем поговорить про них. Давайте запустим следующий, это будет у нас, э, кто там был, One by One, господи, я забыл, да, One by One. Теперь запустим агрегаты, поехали. Отлично, очередной результат. Ну для того, чтобы сравнить, здесь можно посмотреть, что у нас когда по одному я запрашивал было среднее 11, максимальное 1171 запросов в секунду, и когда я использовал агрегацию, у меня было уже не 11, а 3 секунды, то есть агрегация реально работает, хотя при этом количество запросов практически не изменилось. Еще раз, среднее 3 миллисекунды, а когда one by one Банбы. короче, по одной тогда 11 но и максимальный процент 14, а здесь 5 то есть агрегации уже в данный момент работают быстрее так, я сохранил результаты и мы добавим э, еще некоторое количество записей так, картинки я сохранил, давайте добавим еще 900 у нас было именно так э, в предыдущем видео ну и на это ушло 246 миллисекунд Отлично, можно запускать заново One by one Поехали Отлично, есть еще немножко результатов, давайте его тоже сохраним и давайте сравним сразу, не отходя от кассы, как говорится. Итак, на 1000 записей у нас агрегации 344 средняя, 1100, а 1 x уже 12 миллисекунд. То есть не 3, а 12, в 4 раза дольше. Хотя при этом сказать, что количество запросов практически ну, не поменялось. Ну, пока работает. Поехали дальше. Давайте добавим еще... Так, сколько у нас сейчас? А, давайте посмотрим. 1000, все верно. Давайте добавим а, 99 тысяч. Вот таким вот образом выполнится. Но посмотрим, сколько по времени выполняется вставка на этике фреймворка. 99 тысяч записей. Ну, 4 секунды, надо сказать, достаточно быстро все это отработало. Это нам больше не нужно. Запускаем агрегации и поехали. Итак, на тысячи записей мы тоже получили результаты, я это сохраняю и запускаем теперь на, one by one, на... А, на 100 тысяч уже, да? Так, давайте проверим, да, на 100 тысяч, да, на 100 тысяч, поехали. Отлично, есть еще немножко результатов, давайте я их тоже сохраню и запустим теперь на 100 тысяч для агрегейт Ну что ж, друзья, еще закончился очередной тест, я его сохранил. Смотрите, на самом деле я не вижу смысла мучить вас вот этими всякими переводками. Я предлагаю, вернее, я сделаю так. Я сейчас сделаю все тесты, которые хотел сделать, сделаю прям сравнение и вернусь к вам, когда у меня будут уже готовы результаты. Так будет проще и, мне кажется, эффективнее. Итак, друзья, я потратил более 4 часов на все вот эти тесты, машина практически задымилась. Напомню, цель сравнить Entity Framework и MongoDB на производительность, и при этом использование разных типов запросов, специализированных типа группировки и простых типов аккаунт. Результаты на самом деле удивительные, давайте будем смотреть по порядку. Поехали. Итак, первое, что мы это видели в начале видео, здесь результаты, ну, надо сказать, они, в принципе, одинаковые. Смотрите, здесь 11 миллисекунд, здесь 3 миллисекунды. Ну, да, понятно, что агрегации работают быстрее, чем one by one, но общее количество запросов и здесь, и здесь, ну, практически одинаково. То есть, на 100, как видите, записей, ну, тут нечего сравнивать. Поехали дальше. Потом я сделал, как вы помните, на тысячу записей. И здесь у нас уже получается, что duration был 12 миллисекунд, на агрегейте, почему-то 28 миллисекунд, средняя причем. И э, производительность, опять же, практически не изменилась. Я не знаю, что от чего зависит, но тем не менее это так. Потом я добавил еще 99 тысяч записей. Это у меня заняло порядка... там трех с половиной минут и э, дальше были следующие результаты итак на 100 тысяч записей у меня получилось что one by one выполнилась в среднем за 99 миллисекунд а aggregated выполнилась за 27 миллисекунд и надо сказать что начала падать производительность то есть Грубо говоря, при получении один за одним каунтов Это немножко медленнее Ну, во всяком случае, для Entity Framework Который connected через провайдер WNS к SQL Server Значение начало падать Нам интересно следующее значение Я после этого добавил еще 90, 990 тысяч записей Помните, я на предыдущем видео Там у меня был не ровно миллион а миллион, девять, миллион девяносто Здесь уже у меня побольше секунд заняло, больше 36, грубо говоря. И здесь у нас получились такие результаты. Итак, на миллион записей у меня среднее время выполнения запроса 900 миллисекунд, ну, возле этого, а при использовании агрегаций, ну, 260 миллисекунд. И, смотрите, перцент 95-й получается 1,58 секунд, то есть 90% времени Ой, в смысле 95% времени были запросы достаточно ровные. Ну и надо сказать, что количество выполняемых реквестов за секунду у меня уменьшилось на треть. И напоминаю, это всего лишь там 1900 записей. Ой, 1090. Ой, миллион 90 записей, господи, я устал уже. После этого я добавил еще 5900, вернее 10 тысяч записей и это у меня заняло уже больше трех с половиной минут на добавление, ну тем не менее Entity Framework отработал, он не упал, я ждал честно и после этого у меня в базе появилось уже 7 миллионов записей и надо посмотреть, что средняя получилось через 1 by 1 целых 32 7 короче секунд ёкарный бабай Ой, прошу прощения, я уже устал. А агрегации на, при всем при этом одну, ну две секунды, да, то есть получается прирост почти ну, в 4 раза по производительности. И если судить по количеству реквестов в секунду, ну тоже примерно в 2-3 раза быстрее агрегации выполняется, чем э, by one. И надо напоминать, наверное, о том, что до этого я не делал индексов, и так же, как их не было и в Longodb, после этого я добавил еще 6 миллионов записей, потратил тоже примерно около 3,5 минут, и таким образом у меня в базе оказалось 13 миллионов записей. One by one у меня потратил... 15 секунд именно не миллисекунд, а секунд на один запрос в среднем опять же при этом э, надо сказать что э, aggregated то есть через агрегацию всего три секунды то есть уже получается в пять раз ну и надо сказать честно там все больше и дальше то есть количество где он вот он 256 девять то есть нарастающей чем больше записи чем тем больше разница между каунтом и собственно группировкой. ну это еще не конец, поехали дальше. дальше я добавил тот самый индекс, который был добавлен и в MongoDB, но ну, чтобы соблюсти вот всю точность и честность, так сказать. я добавил индекс, я сделал миграцию, она накатилась и в общем у меня в базе был опять, в смысле на те же 13 миллионов записей я снова сделал запрос, но уже используя индексы. Так, 13 миллионов записей с индексом 1 by 1 и среднее время выполнения уже 715, а процентиль 1.4 здесь, надо сказать, что... Ну вот сейчас я верну на предыдущий слайд, вы видите, здесь 1.3 и здесь немножко подросло 2.12, а вот с точки зрения количества запросов здесь обратите внимание, у меня агрегации ну, проиграли, да, то есть здесь 695 one by 1 а здесь 520 то есть агрегации начали падать после того, как я добавил индекс и в общем-то все объясняем, мы об этом чуть попозже поговорим, ну, давайте дальше посмотрим, я добавил еще 13 миллионов записей надо сказать, что при этом Entity Framework прекрасно справился с этим он не свалился, он потратил там Порядка, ну, чуть больше 10 минут. Но, тем не менее, это как бы сработало. В общем, даже, собственно говоря, на ура. Я был удивлен. Такое количество за один раз записи я не добавлял. Но, тем не менее, он сработал. И опять же, надо понимать, что NT Framework, он не для этого предназначен. Если бы я его не использовал, то есть не использовал какой-либо ОРМ, как прокладку, а я напрямую сыпал бы в МССКИ, это был бы более честный вариант. Но я осознанно пошел на такую штуку. Итак, у меня 26 миллионов записей, у меня есть one by one и среднее время выполнения 1,96 секунд и скажем, что 409 запросов в секунду было обработано и я когда посмотрел и провел тесты с Агрегейтед, я ужаснулся, потому что Агрегейшн занял 3,83 и, собственно говоря, почти в два раза медленнее. Ну, не в два, в полтора раза точно медленнее. Что за хрень, подумал я. Ну, честно слово, да? one by one по одной выполняется быстрее, чем агрегации. И э, давайте посмотрим дальше. Я добавил еще. 24 миллиона ну то есть чтобы было ровно 50 и на этот раз ой, я тут 24 написал тут 20, нет, я добавил 24 вот именно вот эту вот цифру потому что я хотел чтобы было так же как и в Монго там 50 тысяч записи было 26 ой, добавили еще 24 эта операция у меня выполнилась она занимает там больше 30 минут 33 или 34, но тем не менее Entity Framework отработал, не упал, и меня это приятно удивило. И поехали дальше. Смотрите, на самом деле теперь в базе у меня 50 миллионов, и я делаю 1 by 1 и время на duration у меня 5.18. Однако для агрегации, то есть с группировкой, у меня время на среднее 7.8, то есть ну не то, чтобы там Прям совсем в два раза, но в полтора раза one by one выполняется быстрее. И, собственно говоря, количество запросов в секунду, ну, тоже теоретически там, в полтора раза. Но как так может быть? Но ну, тем не менее так оно есть. И пришло время сравнить результаты, которые показывала Монго, и те результаты, которые получил сейчас в MSSQ или в в общем, я был приятно удивлен. И начнем мы с 7 миллионов, потому что именно с 7 миллионов записи именно началась чувствоваться разница. Итак, 1x1 выполнялся 20 миллисекунд. 1x1x1, by by то есть один за одним запрос каунты на MS SQL выполнялся 7 секунд. То есть Entity Framework плюс MS SQL быстрее, работает, чем MongoDB Вот это вот для меня был большой сюрприз Серьезно 7,20 это больше чем ну, в, ну, в два раза, даже почти в 2,9 и количество запросов за секунду ну вот честно слово, я был просто в шоке, я не поверил своим глазам ну это еще не конец я сравнил агрегации на 7 миллионах, агрегейшн, и здесь агрегейшн, выполнился за 2, а здесь за 1. Ну, грубо говоря, там прирост может быть совсем небольшой, но тем не менее это тоже много. А по количеству запросов в секунду, это ну, там, может быть 1.2, 1.3, я не считал калькулятором, но тем не менее, даже в этом случае, напоминаю, без индексов, MS SQL плюс entity framework работают быстрее Я не знаю, почему так Может быть у меня руки кривые, ребят, переверьте, перепроверьте Но тем не менее Поехали дальше Я проверил результаты для манга на 13 миллионов записей И сравнил манга агрегейтед, 4 и 4 MS SQL, агрегейтед, 1 и 3 но это, грубо говоря, в три раза, ну если откинуть мелочи да, жизни. И получается, что 520 на 228 в два раза производительность. Напомню, это уже с индексами, потому что на Монго с 13 миллиардов записей уже были индексы. И с индексом это работает ну, в два раза быстрее. Поехали дальше. Я проверил э, те же самые параметры, то есть 13 миллионов записей, но на 1 by one. На Монга 2,87. На э, MSSQL. One by one. Ну вот вам результат 715. То есть чуть ли не в три раза. Ну в два, хорошо, пусть будет в два. Я уже, собственно говоря, ничего не удивляюсь. Но то, что MSSQL. Плюс Entity Framework. Элементарные запросы. Господи, ну как так может быть? Ну ладно, неважно. Я взял 26 миллионов записей. Но ну, вы не поверите. Давайте сразу начнем. 5,86. 1,96. Как так может быть? One by one. One by one. By one. И, ну, смотрите, в два, а то и чуть больше, чем в два раза быстрее. Но Монго же быстрая система. Почему она здесь-то так себя ведет? Может быть я как-то неправильно с ней общаюсь? Я честно скажу, что я до конца может быть ее не знаю и поэтому неправильно использую. Но тем не менее дальше. 26 миллионов и использование агрегации. На Монго у нас 9 секунд. На MS SQL 3,8. Ну, 3, ну как так может быть? Ну как так может быть? И производительность где он? Реквест в секунду 262, ну тоже почти в два раза. Ну ладно, давайте проверим на 50 миллионов записей. 50 миллионов, агрегейтед, монго и 18,9, 7,8. Ну это же как бы показатель однако, да? Смотрите, 150, а здесь 75, ну грубо говоря, в два раза. Это уже 50 миллионов записей, в два раза быстрее выполняется. И обратите внимание, что 95 и 90 показатель, они на самом деле ну, разнятся в два раза. Это значит, что, ну, Господи, не будем вдаваться в подробности. Просто элементарные, даже если параметры принять. Ну и также про 1-1. One one, те же самые, этот 50 миллионов. Здесь, смотрите, 11, здесь, смотрите, 5,8. То есть уже больше, чем в два раза. И ну, Здесь, конечно, разницы нет, да? но вот средний показатель больше, чем в два раза. Ну и здесь, я э, не знаю, я вот реально снимаю это видео, я смотрю результаты, я просто в шоке. Я почему-то думал, что Монго будет быстрее. У меня только один вопрос, что за хрень, как так может быть? Ну, смотрите, все объясняется на самом деле очень просто. Microsoft знает, что такое count, Microsoft знает, что его дергают часто, оно используется много где, и если обратить внимание, что я в какой-то момент времени, ну вот в данный момент, я делал каунт и sync и делал здесь очень простой фильтр, то есть без каких-то осложнений то есть по одному полю, Microsoft все очень на самом деле сильно оптимизировал, и эта штука работает очень быстро, потому что каунт, сами понимаете, дергается много где, поэтому не бойтесь дергать прямой каунт, а вот если вам потребуется сделать что-то типа, как я сделал, не просто э, сделать count, а еще добавить какое-то условие, в данном случае я добавил w и взял температуру больше 10 и меньше 20. И вы не поверите, но вот этот count, то есть э, вот эта агрегация сработала хорошо, а когда я запустил one by one, у меня ну, <laughs> случилась беда, да, то есть у меня как раз на вот этом запросе все развалилось. И таз был свалился, короче, перестал работать, и у меня тесты попадали. То есть, смотрите, когда вы используете простой аккаунт, вообще абсолютно простой, без каких-либо издишев, он работает даже быстрее, чем агрегация. И я говорю, что это факт. Вот во всяком случае для меня. Но как только вы начинаете с каунта играться и добавлять в него какие-то дополнительные там, хитрые хитрости, при этом усложняется сам процесс подсчета, принцип подсчета меняется, то здесь, вот смотрите, на 50 миллионов записей у меня все бабахнулось. И, в общем, не знаю, вот такие вот результаты, я очень прошу вас писать в комментариях. Что вы по этому поводу думаете? Может, у меня правда руки из неотуда растут про MongoDB. Если говорить, что я про NFT, ну, если не все узнают то очень многое, то вот про Mongo, может быть, я где-то промахнулся. Пишите в комментариях, говорите, интересно. Ну, и в связи с этим вопрос, что же делать, что использовать и когда. Еще раз, каунт работает быстрее, чем группировки, то есть агрегации. Если вы не усложняете принцип подсчета. Если у вас сложно, используйте group by, ну, и, в общем-то, все, что с ним связано. Опять же, если говорить про ответ на второй вопрос, что и где, в каком момент использовать, ну, нужно четко понимать, ну, смотрите, я вам скажу честно, я же использую группировки. Вот потому что, если нужно что-то быстрое, я точно знаю, что группировка отработает, может быть быстро, может быть медленно, но она отработает. А вот когда начинается вопрос... Поднятие производительности, тогда я смотрю на конкретные вызовы, тогда я смотрю, как они формируются, смотрю, как нагружают систему, и, возможно, где-то, каким-то образом переключаюсь, ну, вернее, буду теперь переключаться на аккаунт, Потому что он работает быстрее. Опять же, если нет других способов оптимизации. Потому что э, вы понимаете, что такое cold data, ну, так называемые холодные и горячие данные. Где-то прям нужно бегом, где-то можно там закашировать, И это, собственно говоря, ответ на том, как поднять производительность. Я сделал очень простой, э, не знаю, лайфхак, если хотите. Да? Я вот в своем методе, где-то который... Здесь у меня указан, я добавил вот такой вот атрибут, output, duration, cat, ой, duration, output cache, duration 60 э, секунд. И, э, в общем, проверил, ну, добавил все непосредственно необходимые для этого механизмы core там, где это output cache и use output cache, там не проблема, все везде описано. И запустил эти тесты еще раз. Ну и, в общем-то, вот результаты. То есть на агрегации на 50 миллионов отработали 181 миллисекунда, а максимальный процент был 95, то есть 2 секунды. И это, собственно говоря, максимальный из тех, которые, когда запрос брался из базы. Ну и производительность на, еще раз повторяем, 50 миллионов составила больше 1000 реквестов в секунду. Да, вы скажете, что такой же можно атрибут поставить и на каунт, но смотрите, каунт на самом деле такой, ну может быть, наверное, опасная штука, да? Вы можете не посчитать какую-то категорию, которая у вас появится в какой-то момент. И это будет беда, потому что у вас данные начнут быть кривыми. Если говорить про агрегации, то точно она сгруппирует их по тем параметрам, которые есть в базе данных, то есть по тем значениям. А если вы будете использовать каунт и вручную подставлять, ну, в общем, за этим нужно очень внимательно следить, друзья. Так, ну и, собственно говоря, я с вами на этом прощаюсь. Я и так чуть просидел больше пяти часов, сейчас еще видео рендере. Так что вам всего хорошего, пишите крайний код и до новых встреч.